Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate, анализ рынка на сегодня, 3 августа 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно разберем главную криптовалюту, посмотрим на индексные и индикаторные показатели, а также на некоторый новостной фон. В том числе, в прицеле моего внимания, сегодня будут альткоины из моего watch-листа. Мы с вами посмотрим на Dash, Tezos и Audio. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, поддержать канал комментариями и не забывать подписываться на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии, а также все ссылочки на наши ресурсы есть на главной странице YouTube канала здесь с правой стороны, ну а мы с вами давайте начнем. Индекс страха и жадности показывает нам отметочку 34, мы по-прежнему в зоне страха, тепловая карта нам показывает зеленую динамику, есть отскок по рынку, некоторая разнонаправленность тоже присутствует. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону покупок. Давайте посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций, а также на ликвидацию. За последние 24 часа у нас было ликвидировано 46,5 тысяч трейдеров на общую сумму 136 миллионов долларов. Что касается соотношения коротких и длинных позиций, то также за последние сутки у нас доминация небольшая, процента. Давайте сразу же посмотрим, что у нас сегодня за новостной фон. Но ну, В целом, я думаю, что большинство из вас уже догадались, в первую очередь новостной фон был связан со вчерашним прилетом на НСП Лоси на Тайвань. Официальные лица со стороны Китая обвиняли США в крупной политической провокации, была попытка потрясти мускулами по территории и так далее. Также некоторые торговые ограничения в том числе вводились и в сторону Тайваня. В частности, прекратился экспорт песка на остров. По сути, военный ответ Китая вряд ли возможен в данной ситуации, стоило бы обратить внимание. В первую очередь, Блумберг говорит о том, что если бы это произошло, это было бы, конечно, очень сильным экономическим ударом, и все те геополитические потрясения, которые у нас были с начала этого года, показались бы просто детской шалостью. Но, однако, большинство аналитиков и достаточно известных склоняются к тому, что Китай ответит достаточно мудро, и реакция будет, скорее всего не связанная с войной, а в том числе экономическая, но достаточно ощутимая. Рынки вчера, конечно же, на этой новости теряли. Dow Jones терял 1,2%, 0,7% соответственно терял S &P, Более или менее легким испугом отделался высокотехнологичный сектор, потеряв только 0,2%. Но с утра индексы незначительно стали подрастать, поскольку со стороны Китая, как многие новостные ленты шумели, никакой жесткой реакции пока что не последовало. Китай, как я уже сказал, ведет себя в первую очередь мудро. Ну и давайте посмотрим, что у нас сейчас с сезоном. 45 показывает отметку alt сезон. Посмотрим на доминацию биткоина. Обратите внимание, мы в боковом движении на 6-часовом таймфрейме. Индикатор хайкенеш рисует нам свечи неопределенности. Два волчка и сейчас доджи. При этом сайфер и подрисовывает красный бриллиант, красный крест. отмечая, что мы все еще в нисходящей динамике. Активный красный манифлоу, но уже в достаточной перепроданности находится стахастический RSI и есть попытка волны моментума выйти все-таки в верхние значения. Поэтому, может быть, после какой-то консолидации вот здесь, в боковике, у нас будет попытка чуть-чуть прирасти и доминацию биткоин может немножко отыграть. Но это на 6 часах. Это среднесрочные, вернее даже, если точно сказать, краткосрочные дистанции. А если мы посмотрим с вами на дневной таймфрейм, то мы в первую очередь увидим, что у нас также есть неопределенность. Отрисован волчок на индикаторе Хейка Нэши. И у нас сейчас, в принципе, завершилась нисходящая динамика. Индикатор секвентал подрисовал нам девяточку и также подсветил свечку, завершая нисходящую тенденцию. Ну и у нас есть намек на отскок. Также в перепроданности у нас находится стахастический и классический RSI. Поэтому если отскок произойдет, то вероятнее всего мы попытаемся прорваться к уровню локального FIBA на отметку 42 8. Сейчас мы находимся в диапазоне 42,14% по доминации давайте сразу же посмотрим на один очень интересный индикатор это mvrv коэффициент для тех кто не знает mvrv это по сути индикатор который делит рыночную и реализованную стоимость реализованная стоимость это средняя стоимость за определенный период с учетом последнего перемещения более подробно вы можете почитать на chart также такой индикатор есть и на лук into bitcoin и на glass note тоже присутствует я хотел бы обратить ваше внимание на то на какой отметке мы находимся то что индикатор с Сейчас показывает нам глобальную перепродность, это факт. Но также обращаю ваше внимание, что нисходящие пики по MVRV Ratio достигали 0.55 и также было 0.39.1. Посмотрите, куда мы пошли минимальным значением 0.84. То есть, на мой взгляд, достаточно сильные падения в 2012 году, в 2015 году, в 2019-2018 году, также коронадам 2020 года, то сейчас по этому индикатору, который достаточно точно предсказывает пики и дно рынка, мы не достигли тех самых максимальных значений минимума, то есть дна. По этому показателю и вероятность того что мы уйдем еще ниже по-прежнему сохраняется также хотелось бы обратить внимание что на данный коэффициент обращали в том числе внимание и аналитики Glass Note. более того стоит обратить внимание еще на один фактор недавно мне попалась на глаза статья где речь шла о том что аналитики Glass note а также аналитики ресурса coin market cup изучали он chain статистику за последний период то есть с начала года по сегодняшний день статья достаточно свежая, июльская и здесь речь шла о том, что оба основных актива, биткоин и эфир, падали более чем на 75% по сравнению со своим all-time high, то есть максимальными значениями, и торговали ниже соответствующих цен реализации, то есть реализованной стоимости. Это было обычным явлением на прошлых медвежьих рынках, поскольку инвесторы видят крах нереализованной прибыли и рынок торгуется ниже их совокупной базы затрат. По сути, рынок находится в таком положении только с середины июня, а предыдущие медвежьи циклы занимали в среднем 180 дней. Прежде чем начиналось полномасштабное восстановление? И если посмотреть на дневной таймфрейм биткоина, то отчетливо видно, что красный денежный поток пока еще не уступил место зеленому хотя и намекает на это две волны моментума наверху одна большая другая малая говорит нам о том что вероятность все-таки даже отрисовки после некой третьей волны да и попытки выход все-таки в зону 25 с 26 с я сохраняю свое видение по этому поводу но уход более выше я имею ввиду за зону 30 маловероятен также обратите внимание что вот эти две волны могут нарисовать третью то есть отскок вверх будет но вот такая вот снижающаяся динамика отправит цену вниз отскок вверх сейчас скорее всего вероятен потому что стахастический rsi находится в перепроданности я в большей степени основываюсь на нем в своем анализе чем на классическом rsi который сейчас толкается сверху вниз стахастик более точен в глобальной оценке также хочу обратить ваше внимание что в принципе сейчас если посмотреть на индикатор сайфер dbsi тоже на биткоине тоже на дневном таймфрейме мы видим что у нас при том что присутствует все-таки бычье настроение то есть индикатор показывает что у нас достаточно активность быков присутствует но при этом подсвечивает нам зону продаж если посмотреть на более младшие часы по биткоину то неопределенность по-прежнему присутствует это видимо связано с тем что и глобальные рынки реагировали в принципе в большей степени похожим на отскок движением у нас перегретости перегретости находится RSI, то есть это означает что разворотная динамика вполне себе может последовать но при этом у нас восходящая динамика по индикатору хайконеши мы видим что мы начинаем не немножко прирастать и вполне себе вероятный сценарий что попытаемся уйти в зону 24 с небольшим то есть в каких-то ближайших днях но после этого скорее всего последует разворот ну и если брать интрадей стратегии то сегодня у нас явно неопределенность и в большей степени на это также указывает стахастическое rsi который подсвечивает волну зеленым то есть показывая что мы вроде бы в перепроданности но при этом у нас волна моментума наверху цена средневзвежный объем наверху и это говорит о том что в красном money flow, скорее всего будем либо в боковом движении, либо попробуем оттолкнуться после того, как волна сформируется снизу вверх. Ну и давайте посмотрим, что у нас сегодня по альткоинам, которые я хотел посмотреть. Начнем с криптовалюты Dash. Сразу же давайте на коротких часах посмотрим на двухчасовой таймфрейм. На двух часах Dash показывает нам снижающуюся динамику, то есть активный зеленый манифлоу, подрисовали красную точку и обратите внимание, внутри манифлоу у нас очень жестким загибом по гребню волны у нас волна моментум Это означает, что скорее всего мы сейчас Попытаемся толкнуться все-таки ниже И нам на коротких дистанциях потребуется коррекционное снижение Большая свеча High Connection нам это подтверждает Поддержкой выступает динамичная поддержка на отметке примерно 50% 1 доллар сша здесь рыжий moving 50 экспоненциальный средний скользящий если посмотрим на 6 шестичасовой таймфрейм то мы с вами видим неопределенность у нас отрисована. доджи зеленая правда но при этом все равно доджи у нас уже в перегретости стахастический rsi намекая на то что будет скорее всего либо боковое движение либо попытка немножко подвигаться вниз прежде чем нам дадут отскочить но зеленый манифлоу в первую очередь должен быть быть оценен по индикатору Cypher B, и поэтому если он продолжит активное движение, попытка вырваться еще выше в сопротивление зоны примерно 53-54, мы можем отправиться здесь же пунктирная трендовая паутина и верхняя граница индикатора Market Cipher SR. Давайте посмотрим на дневной таймфрейм, и у нас в принципе перспективы по Dash не изменились, если посмотреть на глобальную картину, то мы по-прежнему должны удерживать Отметку уровня 39, я уже об этом неоднократно говорил. Эта отметка у нас связана с тем, что последний раз достижение дна, это у нас происходило примерно в 2020 году, в марте 2020 года, корона-дамп, и вот мы этот уровень удержали. И самое главное, что удержание этого уровня означает, что ДЭШ достаточно крепко себя сейчас чувствует, и в целом развитие проекта может подтолкнуть в дальнейшем к тому, что... С восстановлением рынка даже быстрее по сравнению с некоторыми другими альткоинами будет прирастать. Нисходящий канал по-прежнему у нас говорит о том, что рано или поздно он должен будет пробиться вверх. Сейчас мы удерживаемся в боковом канале локально и продолжаем двигаться в глобальной нисходящей тенденции, в глобальном нисходящем параллельном канале Обратите внимание, ничего с точки зрения графической оценки по паттернам не изменилось и мы должны будем по логике пощупать верхнюю границу этой формации. Здесь оранжевая трендовая паутина, как я уже сказал, на отметке 55. Дальше у нас будет экспоненциальная среднее скользящая на дневном таймфрейме на отметке 60 и здесь же 62 тоже пунктирной трендовой паутины и очень мощный уровень 63 который нам необходимо будет зона вернее этого ценового уровня преодолеть прежде чем мы сможем отправиться выше еще также хотел обратить внимание что я не показал обратите внимание что один очень важный момент здесь по инверви очень четко видно по графику если проложить линию и отрисовку это можно назвать зоной. Закрепление выше 1.3 всегда возвращает цену вверх. То есть до закрепления цены выше у нас может быть, как вот здесь, слом и попытка уйти на дополнительно на капитуляцию. Стоит на это тоже обязательно обращать внимание при оценке фундаментальных показателей по главной криптовалюте. Ну и следующим у нас в нашем обзоре будет аудио. Актив двигается в нисходящей треугольной ситуации, сейчас Дэш, находится в боковой динамике, боковой канал параллельный и удерживает так же, как и большинство альткоинов, достаточно фундаментально интересных. Этот проект, насколько я знаю, достаточно молодой, но при этом у него есть достаточно много поклонников. И мы удерживаем от падения и достижения своих максимальных лоев я имею в виду по данной криптовалюте это где-то 0.076 примерно плюс-минус 0.77 вот мы устояли и сейчас максимальные просадки в июне 22 года мы достигали примерно отметок где-то на 0.29 0.27 даже 0.25 но при этом не ушли к минимальным значениям это означает что нам удастся скорее всего с большей долей вероятности удержаться и дальше маркетмейкер работает с этим проектом, а если маркетмейкер работает с проектом, то у него есть достаточно большие шансы вырваться. Активный красный манифлоу достаточно давно. Попытки выхода в зеленую зону были у нас и в апреле 2022 года, и сейчас мы пытаемся сделать... То же самое. Если выйдем в зеленую зону, конечно, под общую динамику рынка, то выход в зеленую зону означает по такого рода низкокапитализированным активам улет палкой в небо. Уход куда-то вот в эти значения к доллару вполне себе вероятен, по крайней мере ближайшее, что нам предстоит, это пробитие через три экспоненциальных средних скользящих, это динамичные уровни, сейчас сопротивление выступает примерно 0.37 на оранжевый, мувинг, следующие 0.37, 0.38, Следующее у нас идет голубая кривая, 100 дневная экспоненциальная средняя скользящая и Верхняя граница этого параллельного канала на отметке где-то 0.47, а дальше мы уходим с вами к 200-дневной экспоненциальной среднескользящей красный мувинг на отметке 0.75 и дальше доллар с небольшим, это уже уровень глобального FIBA. Следующим активом у нас в рассмотрении Тезос. Обратите внимание, это медленный альткоин но при этом фундаментально крепкий за счет того, что ориентирован на NFT-технологию и гейм-девелопмент, и все, что касается метавселенных. Обратите внимание, на дневном таймфрейме мы вышли в зеленую зону денежного потока, и сейчас мы явно находимся в перегретости с точки зрения волны моментума, но при этом у нас по стокастическому оружию перепроданности и активный зеленый денежный поток. Это говорит о том, что после какого-то коррекционного снижения восходящая параллельная формация канал может продолжиться, но при этом стоит учитывать на нисходящем тренде, подобная формация рано или поздно с большей долей вероятности может пробиться вниз. Поэтому поддержка у нас сейчас выступает, обратите внимание, это оранжевый мувинг, 50-е экспоненциальное среднескользящее где-то примерно на отметке 1.66, а сопротивление у нас 1.94, и далее уже 2 доллара, это локальное сопротивление, и пунктирная трендовая паутина у нас будет на 2.30 примерно, и выше уже 200-дневное экспоненциальное среднескользящее 2.50, 2.75, уже глобальная FIBA. Но где бы я ждал в ближайшее время этот актив, я имею в виду, возможно, в течение месяца, если Money Flow будет двигаться в том же направлении в зеленой зоне, то попробовать пробиться через сотую на отметке 1.96-1.95 у нас вполне себе вероятность сценарий. Не факт, что нам удастся это сделать, рынок может этого не позволить, но в целом такая попытка скорее всего будет. Если же ее не будет, то мы уйдем на поддержку 50 и дальше свалимся к отметке 1.44. И у нас сильный уровень поддержки, где маркетмейкеры, а также покупатели и инвесторы в этот актив не отпускают падение цены ниже, по крайней мере, с последних июньских просадок. Это где-то примерно на уровне 1. 1, 26, 1, на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, на телеграм-чат, на телеграм-канал, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А если вам интересно научиться торговле, то также на телеграм-канале и в шапочке YouTube есть ссылочки на авторский обучающий материал. Ну, а с вами был Гоша, канал Индекс Рейд. и до новых встреч!